Мишаю, Мишанин, Мишка, поздравляю я тебя, радости тебе, здоровья, фарта, счастья и бабла, А еще тебе терпение, ярких красок, легких дней, Чтобы было настроение ни ведь жизнь будет веселее.